Здравствуйте, с вами Анна Савочкина с программой «12 шагов». И сегодня мы будем разбирать десятый шаг. Если кратко сказать, что это за шаг, называется он «Дисциплина и бдительность». И действительно он очень важен, потому что только прилагая усилия, мы можем достичь чего-то в продвижении к Богу. Без нашего роста ничего невозможно – знаете, одним из основных стихов, который может помочь нам понять и познать этот шаг, это, шаг, это стих из первого послания Коринфянам, 9 глава, 10 глава, 12 стих. «Посему кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Да, такой вот интересный стих. Перед этим предшествует 9 глава, которая как раз-таки говорит, о чем мы будем разговаривать. Перед этим мы с вами говорили о том, что в девятом шаге мы должны лично возместить ущерб везде, где только это возможно, для того, чтобы не осталось за нами ничего, что может обременять нашу совесть, чтобы мы были действительно свободны. С одной стороны, свобода дает нам делай, что хочешь. да? Как бы мы ж свободны, я свободен пить или не пить, я свободен блудить или не блудеть и так далее. И многие говорят, ну что если я чуть-чуть выпью, я от этого свободен, и мне, я теперь совершенно свободно могу попробовать выпить, и мне от этого ничего не будет. Так вот это искушение, то, о чем говорит Павел, что вас постигла искушение, апостол Иаков говорит об этом, искушение, которое не от Бога, а от людей. Это все человеческое, понимаете? Я не буду возвращаться к посланию Иакова, а остановлюсь на том, что я оставила сейчас для сегодняшнего урока. И это все-таки послание Коринфянам, и начиная с 9 главы. Почему именно дисциплина и бдительность, несмотря на нашу свободу? Потому что без дисциплины мы не сможем расти. Очень часто люди возвращаются к своим грехам вновь и вновь. И знаете, что я хочу вам сказать? Чаще всего им... Хочется грешить, потому что им это нравится. Для того, чтобы измениться, нужно возненавидеть этот грех так, что ты уже должен сказать Господу, не могу, Господи, или убей, или измени. Вот это основное решение наше с вами, чтобы измениться. Без этого решения продвижение не может быть. И для этого нам просто необходима дисциплина. И дисциплина нас возвращает все время в дневнику самоанализа. Почему я еще хочу вернуться к посланию Коринфянам? Слово Божие – это наша пища. Если мы не едим пищу, то есть наш организм начинает ослабевать, мы хотим поспать, полежать. Вот сегодня я ехала с одной сестрой, она говорит, вот знаешь, что такое происходит, вот я иногда так слабо себя чувствую, а вот покушаю, чайку попью, все хорошо. И действительно, особенно чем старше ты становишься, тем труднее тебе выносить время без приема пищи. Действительно наступает слабость, падает сахар в крови, я как врач это могу сказать, и даже достаточно глотка сладкого чая, чтобы человек пришел в чувство. То же самое со Словом Божьим. Это наша пища, данная нам Богом. Иисус Христос, когда ходил по этой земле, и если его искушал сатана, он отвечал только Словом Божьим. Поэтому мы должны питаться им, чтобы научиться. Отвечать Словом Божьим на, ли, на любое искушение, которое будет нас постигать. И этот дневник, ежедневный дневник, нам просто необходим. Нам нужно дорожить каждым днем, потому что каждый день – это драгоценность. Нам надо научиться любоваться тем, что окружает нас, радоваться тому, что имеем мы. Ну, например, тому, что есть руки, ноги, что есть язык, мы можем говорить, есть слух. Да, даже если его нет, значит, мы можем видеть и общаться но а если мы все это имеем, то как должны мы радоваться? Особенно если у нас есть пропитание, пища, а если еще есть близкие, а если еще есть церковь, а если еще прекрасная природа и хорошие соседи. Вы знаете, мы просто богатее, А как часто э, зависть или какая-то нечистота посещает нас, потому что мы завидуем потому что чего-то не имеем. И опять возвращаемся к тому, чтобы вот эту зависть или вот это неустройство, не, не, непонятное ощущение залить или алкоголем, или еще чем-то. То есть хочется опять вернуться. Вот тут мы должны проявить силу, дисциплину. И вы знаете, почему я опять... Возвращаюсь к, посланию, к первому посланию Коринфянам, но здесь уже к 9 главе, 19 стих, апостол Павел пишет, «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести». И здесь он объясняет, что для иудеев, как иудеи, для подзаконных, подзаконный. То есть, куда бы он ни пришел, он старался соблюдать те обычаи, те законы, которые были в этом городе или в этой церкви и так далее. И вы знаете, он не чурался кого угодно. То есть, он был среди греков, среди елинов, среди язычников. Он везде был и никого не осуждал. И всегда старался встать позицию этого человека, который вырос в этом обществе, который жил среди этих людей, прежде чем осудить, он должен был сам побыть в этой шкуре, ну, проще сказать, в шкуре, вот. для того, чтобы понять другого человека. Прежде чем сказать кому-то, что вот ты там плохой или ты не так, а я вот лучше, ты подумай, где он жил и что он делал. Ты вспомни про себя, что ты делал до того, как Бог тебя мыло очистил. А если нет, тогда просто нужно бежать, чтобы Господь действительно очистил. Вы знаете, дальше. Апостол Павел приводит пример спортсменов. Действительно, спортсмены очень дисциплинированные люди. И нам надо брать с них пример. Но ну, не для того, чтобы точно там быть спортсменами, побеждать награды. Но он сравнивает э, христиан со спортсменами. Почему? Вот смотрите, как он пишет. «Не знаете ли, что бегущие на ресталище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить».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 И как часто те искушения, которые мы уже преодолели, окружают нас еще с большей легкостью, как только мы стали свободны. То есть нас могут раньше мы не могли найти спиртного, но нас тут же приглашают за стол, угощают бесплатно, то в один дом, то в другой дом. Вы знаете, искушений найдется много. Только человек бросил употреблять наркотики, как тут же к нему подкатывает кто-то, раньше у него не было денег, а сейчас он предлагает бесплатно ту дозу, которую ну, он не мог даже получить мог скрести на нее и не знал, где это. А вот она тут. Вы понимаете, не зря написано в Библии, что сатана, хоть как рыкающий лев, ищет кого поглотить. И он ищет именно тех, кто когда-то был зависим от чего-то, а каждый из нас, если мы проанализируем себя, были зависимы от чего-то. Если Бога нет в сердце, всегда есть какая-то зависимость. Я не, не обязательно это будет алкоголь, наркотики, это может быть семья, наши дети. Вы иногда видели, наверное, как некоторые мамочки посвящают всю свою жизнь долгожданному ребенку, не понимая, что уже они или балуют его, или превращают его в того, кем хотели бы видеть себя в результате тоже частично но я никого не осуждаю, я просто говорю что они, для них идолами становятся их дети, иногда идолами может стать, идолом может стать собственный супруг, когда жена не может жить, если он не находится дома, если он ей не позвонил не отчитался, и она практически живет в панике, в слежении за ним при любом моменте, если она видит что он хоть что-то делает не так, как ей нравится то есть это идол в ее сердце в ее жизни, который мешает ей жить и мы можем очень много всего перечислять, например проходит какое-то время, женщина давно не была в магазине и она просто шопоголик, вы знаете, она приходит, она мерит, она может ничего не покупать, но ей надо пройти по этому магазину для нее это как болезнь, для нее это болезнь, ей нужно обязательно что-то себе купить новое, шапоголизм игромания, телевизор мы без конца можем смотреть и так далее, а еще есть обжорство. Самое натуральное, то есть жажда есть, есть, есть и наслаждаться пищей. Да, мы можем наслаждаться пищей, но мы должны всегда иметь контроль и как бы выбирать, что правильно, что неправильно, правильно питаться, чтобы наш организм был здоров. Вот поэтому вот этот шаг нам просто необходим. Да, мы прошли много шагов, мы все отдали Богу, мы поклонились, поклоняемся Ему, мы начали читать Слово, мы молимся, но... Мы даже прошли самоанализ. Но нам обязательно нужна дисциплина. Вы знаете, я хочу вам дать совет такой. Ну, конечно, это мой совет, вы можете его не принимать. Так получилось, что, ну, все знают, наверное, кто знаком со мной, и смотрит мое видео, что я болела коронавирусом. И все-таки коронавирус оставляет какие-то последствия. Даже если ты переболел легко. Прошло какое-то время, у меня начали там побаливать то сустав, то мышца одна, то другая. Я работаю среди медиков, да, я обратилась к хирургу, ну просто в разговоре, говорю, ой, слушайте, вы не знаете, что тут такое происходит? И вот тогда, еще тогда, это было еще весной, он мне сказал, ну это постковидные синдром, это не только у вас, э, страдают э, мы мелкие мышечные волокна, страдают суставы, и больше всего они начинают беспокоить ночью, когда ты спишь. И знаете, этот хирург мне сказал… Начните ходить, я говорю, да я и так, я делаю зарядку, я очень много двигаюсь по корпусу, там у меня подвижная работа сейчас такая, достаточно подвижная. И а он мне говорит, нет, вы, ну, например, ну, прогулка, быстрая ходьба, можете не бегать, быстро ходить. Это нужно для того, чтобы кровь разгонялась по всему организму и питала ваши мышцы и суставы, так как все-таки этот вирус поражает очень мелкие капилляры, которые питают просто мышечные волокна. И часть мышечных волокон погибает, а возле суставов возникает воспаление. Действительно, сейчас уже это как бы сформ... ну, вот эти симптомы, они вошли действительно в название такое, которое называется пасковидный синдром. Но я к чему это веду? К тому, что он мне просто сказал. «Ходите». И я приняла решение, что кроме своих гимнастики и так далее, я буду ходить по утрам. Но не буду тратить это время даром. За это время я буду стараться слушать Библию, молиться, прославлять Бога, слушать песни прославления, слушать проповеди. И со 2 апреля каждый день, один раз я только пропустила, когда летела из Краснодара, вы, кстати, наверное, кто следит за моим youtube каналом видели, что я снимала вдалеке несколько видео, но в Краснодаре вместе с Татьяной Сторожевой, и одни просто, два видео, просто находясь в гостинице. Ну так вот, и даже вот это один единственный день, когда я улетала из Краснодара, была пропущена моя пробежка или прогулка, которую я совершаю каждое утро. Когда мне говорят, где найти время, я говорю, надо на час раньше встать, и все. И вы дойдете это время. Вы знаете, это время стало таким благословенным для меня. Я столько всего узнала. Я так обогатила себя Словом. Я так обогатила себя общением с Богом. Я стала видеть утреннюю красоту мира, когда еще ничего не проснулось, когда нет людей, меньше машин, практически их нет на улице. Ну, я выхожу где-то без 15-6, когда действительно еще народ не проснулся. И вы знаете, я поняла, что это дисциплинирует меня. Я научилась просыпаться каждое утро. И порой некоторые наши болячки, они дисциплинируют нас. Иногда люди начинают жаловаться, вот у меня сахарный диабет. Я говорю, а попробуйте не есть сладкое, попробуйте еще что-то, еще что-то. Он говорит, да, это же хочется, это же вкусненько. А вот апостол Павел сказал, ну усмиряю, порабощаю тело мое, дабы проповедую другим самому не остаться недостойной. А вы знаете, что если человек перестает употреблять сладкое, если он начинает двигаться – он начинает терять жир, который очень часто ему досаждает или дает очень много хлопот и болезней. И он начинает становиться действительно здоровым. Понимаете? То же самое алкоголь. Если алкоголик бросает употреблять алкоголь, через какое-то время организм его оздоравливается. Господь наделил нас очень мощной системой восстановления. Если мы можем восстанавливаться, причем восстанавливаться от того, какими он нас создал. Он нам дал многому он дал нам связки, он дал нам э, органы, которые должны работать, когда мы двигаемся. Да, нам нужен и сон, мы должны отдыхать. Все хорошо в меру. И Бог физическое нам дал, но мы очень часто неправильно этим пользовались. Поэтому в данной ситуации нам надо дисциплинировать себя для того, чтобы не только быть здоровым, а для того, чтобы быть духовно здоровым. Ведь духовно и физически очень взаимосвязано. Вы замечали, когда болеет человек, как трудно ему молиться о других. Он даже иногда о себе не может молиться. То есть и дисциплинировать ему себя трудно, потому что ему больно, он валяется, ему ну, трудно, действительно трудно. Я не знаю, кто в какой ситуации находится, поэтому очень важно, чтобы мы были здоровы. А чтобы мы были здоровы, мы должны вести здоровый образ жизни, это абсолютно точно. И когда мне говорят, что совершенно не нужна гимнастика, ну как же? В те времена, кстати, в те времена, когда была Лимс... правила Лимская и империя, очень много уделяли времени, телу там там физкультуры это спорт был и так далее всякие соревнования олимпиады вот я не говорю, что этому надо много времени уделять, но какое-то время уделять надо, потому что это учит нас дисциплине. И, конечно, нам обязательно надо питаться Словом Божьим. Каждый день мы должны употреблять его в пищу, в духовную пищу. И каждый день Бог будет открывать чудеса своего закона. Дальше, вы знаете, это, эти оставшиеся три шага 10, 11, 12 это как бы итог всего, о чем мы говорили. Это подвести, мы уже стали очищаться стали меняться, но это нужно делать дальше каждый день. И вот здесь мы опять можем вернуться к дневнику самоанализа, который я с четвертого шага практически каждый раз повторяю, потому что это очень важно в течение всего дня анализировать свое поведение. Не вышел ли я из себя, правильно ли я поступил, все верно ли я сказал. И параллельно мы должны молиться, обязательно молиться. Мы можем молиться Духом внутри себя. «Дух Господень на мне». Так сказал Иисус. Дух Господень передан нам. Он пришел сюда для того, чтобы помочь нам жить. Господь троичен. Господь – Отец, Сын и Дух Святой. Сын Иисус все сделал. Его имя самое главное было сделано с, э, отцом, было дано самым главным на небе. Иисус – Спаситель, Мессия. Вот Он кто. То есть Он наш Спаситель, и Он нам все дал. Но Он дал нам еще и Духа. Чтобы мы, когда Он ушел, чтобы мы пользовались Духом, как часто мы забываем, что Дух с нами всегда. Он с нами всегда, но мы забываем о нем, поэтому нам всегда надо помнить. И если, ну, я кратко пробегусь опять по этой таблице, которую мы проходили, я не хочу много времени занимать, я хочу, чтобы вы услышали соль всего, о чем мы говорили все, все эти дни. Я понимаю, что аудитория нас значительно меньше, чем когда я говорю о чем-то другом медицинском, потому что, тем более, моя специальность связана со с интимными местами, но... Это более важная часть из всего того, что я говорю здесь. Я просто кратко пройдусь. Тот самоанализ в нашей дисциплине, которую мы должны выполнять ежедневно, ежечасно, ежесекундно, этот самоанализ должен жить у нас внутри. Я прочитаю грехи или те качества, которые вызывают опасения и могут привести вас опять к падению. Отрицание отрицание себя, отрицание других. Ненависть или просто неприятие кого-то. Я не принимаю, я ненавижу, я осуждаю, я обижаюсь и так далее. Беспокойство, подавленный гнев, ложь, решение чужих проблем, контроль над другими людьми, страх. Страх перед одиночеством, перед собакой, перед начальством, перед мужем, перед детьми, перед кем угодно. Страх. Подавление своих чувств. Не бойтесь смеяться, не бойтесь радоваться, не бойтесь плакать, но только не входите в депрессию. Плачу с плачущими и сочувствую им, но только не о том, чтобы плакать и жаловаться. Плакать из жалости себя, к себе – это грех, но плакать, сострадая чужим, другим людям, или плакать вместе с плачущими – это благословение. Стремление уединиться, спрятаться ото всех, уйти от людей, потому что люди доставляют много хлопот. Это неправильно, это грех. Низкая самооценка. Это тоже очень важно. «Я никчемное существо, я никому не нужен» и так далее. Как часто мы слышим эти слова. На самом деле, ты драгоценная жемчужина, ты драгоценность, тебя воял Господь. Он сотворил тебя именно таким, каким ты сейчас, какой ты сейчас. Он дал тебе такие глаза, такие волосы, такие, такие губы, такое лицо. Он дал тебе все, он дал тебе руки, и ноги, он дал тебе дом, в котором ты живешь. Ты должен быть благодарен, то что Бог создал тебя прекрасным должен понять, что Бог создал тебя прекрасным. Да, конечно, мы очень часто это прекрасно разрушали, и как больно было Богу. Наверное, точно так же, как больно бывает родителям, когда видят они, как их дети делают увечьи себе. Например, калечи себя также наркотиками, алкоголем, нанося какие-то порезы, делая наколки непонятные там. Нам больно бывает? Что ребенок издевается над собой, проколы. Вы знаете, иногда смотришь, человек весь в пирсингах или весь весь изрисованный. Бог создал его прекрасным, а он вот таковой. И это родителям бывает часто больно, потому что они говорят, ну как, как, ты же так красив, зачем тебе это? И я представляю, как больно Господу. Поэтому не, мы должны понимать, мы не должны возвышаться, гордиться, но мы не должны принижать то, что сделал Господь. Как Он сотворил нас. Псалом 138 говорит о том, как дивно устроен я. Я дивно устроен и вполне осознаю это. Слава тебе, Господь, что ты создал мне так дивно и чудесно. Как врач я могу понимать, когда я училась в институте, я удивлялась, как сложен этот механизм, наш вот механизм, человек. Как много клеточек, а когда ты изучаешь там более глубоко эти митохондрии, рибосомы и так далее, ты думаешь, ну как все совершенно, ну как это могло произойти? Особенно, когда нам преподавали атеизм, говорили, что это все из хаоса. Как можно быть из хаоса человеком? Конечно, нет. Только Господь мог сделать такое чудо. Сверхответственность – это тоже, когда мы берем ответственность, это чаще, больше всего относится к людям социально зависимым. Мы думаем, что без нас люди не могут ступить и шага. Мы думаем, что от нас зависят, будут они живы или умрут. Нет, мы можем их любить, мы можем проявлять заботу, но мы не должны все делать за них. И это мы все с вами проходили. Подавленные сексуальные желания. Здесь говорится о том, когда человек, не насыщаясь дома в семье, начинает лезть в порнографию и так далее, и искать где-то на стороне удовлетворения своих этих желаний. Я могу сказать точно, если нет жены, и ты служишь Богу, то этих желаний не будет. Если есть жена, но кто-то болен или муж, и кто-то болен, и у вас нет секс отношений бог тоже убирает все желания вот этих вот чувств то есть они уходят поверьте я достаточно живу я с богом тоже 25 лет и я могу вам сказать что если ты отдаешь и это это часть которая создана богом отдаешь под его контроль то у вас все будет правильно и будут желания только тогда когда они необходимы или когда ну как тогда необходимо что тут еще добавить Жалость к себе, я уже сказала. Принятие себя таким, каким ты есть и радоваться, что ты таким собствен, создан. Чувство собственного превосходства. Никогда не надбивайтесь ни, ни над кем. Рядом стоит смирение. Нетерпение. Вот это тоже очень важно. По торопливости часто люди делают столько ошибок, что потом происходит даже трагедия. Поэтому прежде, когда вас настигает очень какой-нибудь, например, страшное известие или еще что-то, ну или неожиданное что-то, испуг какой-то, остановитесь, помолитесь, образумитесь, придите в себя. И только тогда поступайте, услышав голос Бога внутри себя. Что нужно делать? Я не говорю, что я идеал. Были многие моменты в моей жизни, когда я поступала по своим эмоциям. На самом деле я человек очень экспульсивный. Слава Господу, что Он научил меня. И я не говорю, что я научилась навсегда. Я просто знаю, что я должна дисциплинировать себя каждый день, чтобы не оказаться в той ситуации, что я опять поступлю по своим эмоциям, а не по его воле. Поэтому давайте жить. Терпение и нетерпение бросим, отбросим прочь. Не обвинять других, не откладывать дела на потом, не испытывать болезненное чувство вины. Именно об этом мы говорили в прошлом шаге, когда говорили, что все, что у нас есть за спиной, и мы еще где не разрешили проблему, нужно привести в соответствие с Божьей волей. То есть, если мы кого-то обидели, кого-то обокрали, кого-то оболгали, кому-то сделали больно, мы должны примириться, чтобы наша совесть была совершенно чиста. Так что пусть благословит вас Господь, все-таки совершить, если вы еще не доделали. Тот предыдущий шаг. Не зря было целых три недели до этого видео. Это нужно было для того, чтобы произошла вот эта перемена. Хотя эти перемены должны происходить всю нашу жизнь. Я понимаю, что без проблем прожить здесь нельзя. И чем мудрее ты становишься, тем часто бывают больше проблем. Но и на эти проблемы Господь дает мудрость, чтобы они были разрешены. Потворство к себе, вот это и есть, еще раз говорит о той дисциплине. Как часто нам хочется поваляться с утра, ой, сегодня же выходной, я могу спать до 11, а потом все идет на наперекосяк. Кстати, я даже заметила, иногда у меня были такие моменты, когда мне хотелось поваляться утром, но сегодня же воскресенье или сегодня же суббота, я могу попозже встать. И вы знаете, если ты проснулся и чувствуешь, что ты не хочешь спать и заставляешь себя спать, то ты, просыпаясь, встаешь более бодрым, если ты встал рано, чем если ты провалялся больше ну, положенного в постели. Ты встаешь уже разбитым. Потому что того сна, который у тебя был дан, и когда тебя пробудил Господь, было вполне достаточно, чтобы восстановить твои силы. Лучше, если ты устал днем немножко, 15 минут передохнуть. Поверьте, это более полезно, чем утром перележивать. Если открыл глаза и чувствуешь, что ты выспался, вставай скорее. Скорее вставай и начинай славить Бога. Встави, вставай, иди, иди, беги, делай то, что нужно. И в результате весь день будет уже совершенно другим, наполненным, насыщенным радостным опустошение себя умение принять себя и стяжательство или жадность умение отдавать это очень важный принцип который так хорошо что вот в нашей церкви мы слышим каждое воскресенье и о чудесах благословений которые дает господь в ответ на то что ты отдаешь почему важно отдавать потому что отдавая, ты приобретаешь еще больше. Если ты даришь кому-то радость, больше радости приходит тебе. И у Бога много всего. Иногда бывает совершенно пусто, ты отдал все, и я уверена, что взамен приходит значительно больше. Не зря в некоторых церквах больцы говорят, «Воздай вас сто крат нуждающему» или «Воздай вас сто крат дающему». Ты даешь, а Бог тебя воздает. У Бога много всего. Но почему Он не дает всем это все? Да потому что еще рано. Вот смотрите, если маленькому ребенку, который еще ничего не умеет, посадить его в машину, сказать, вот ключи, зажигание, включай и едь. Что случится? Он погибнет. И очень часто, когда, например, вот есть такие примеры, и мой пастор в прошлый выходной приводил этот пример, я тоже очень часто замечала, знаете, дети из приюта выходят, да, и у них накапливается какая-то сумма. И эту сумму 18 лет отдают им на руки. Как часто они не умеют ей распорядиться. Что они с этим делают? Они могут назвать... Друзей могут пригласить проституток и могут истратить эти деньги за неделю хотя будет большая сумма, которую можно было правильно вложить, правильно использовать, и в результате ты бы получил доход, и получил бы прибыль и так далее, и мог бы жить безбедно многие годы. Поэтому нужно учиться, и Господь знает, и Господь знает, и Он дает нам ровно столько, сколько нам необходимо. И вы знаете, апостол Павел тоже так говорит, «Я научился жить в скудости» и в изобилии удивительная фраза когда ты можешь научиться жить и в скудости и в изобилии дай бог чтобы так было в моей жизни у моих близких людей был такой пример вы знаете, этот мой близкий, любимый человек чуть не погиб. Он, да, трудно начинал, были сложные времена, он начал заниматься бизнесом, сначала мелким, потом начал расти, были взлеты, падения, были проблемы большие в ее жизни, но потом все наладилось. Бизнес пошел в гору, он построил хороший дом, купил машину себе, жене, катер, Мальдивы там и так далее, где он только не был. И вдруг, в какой-то миг, его разорили. И разорили. Подвох он не ожидал совершенно. Там, где все было по закону, все было правильно... И он потерял очень большую сумму денег. Он не мог дальше вступить в бизнес, не имея этих средств. Шли суды. Но ничего не происходило. Он никак не мог вернуть. Ничего вернуть. В результате сначала началась депрессия. Он запил. Близкие люди молились о нем и помогали ему. И я уверена, только это помогло ему встать опять на ноги. И ему опять, уже в этом возрасте, пришлось все начинать с нуля. Прошло какое-то время... И я увидела, что перемены он начал довольствоваться малым. И он начал радоваться тому, что он имеет. То есть... Если, я не знаю, почему это происходит в нашей жизни. Может, потому что мы мало отдаем, или потому что мы начали не так этим пользоваться. Нет, я никого не упрекаю, никого не осуждаю, но я знаю, что Бог делает все правильно. И увидя опять радость в лице этого близкого человека, то, что он начал радоваться тому, что он имеет, и даже мелким подарком, это мне было так приятно, я увидела, что это школа, это школа. Здесь все, что здесь есть, мы все равно с собой не унесем. Поэтому раздавайте, раздавайте и радуйтесь, когда отдаете. Нам, мы должны научиться дисциплинировать себя, жить в скудости и изобилия и радоваться всему, что посылает нам Господь. Надо научиться отдавать. И вот я хочу опять остановиться на том, что мы прошлись по таблице. Проходитесь сами каждый вечер по всему дню, который есть у нас, и чтобы до конца дня, до захода дня мы не оставляли ни перед кем должным. Если у нас была ссора, примиритесь. Я еще раз вспоминаю, как одна из сестер, моих духовных сестер, рассказывала, как ее верующая мамочка, она все время вспоминает это, которой уже давно здесь нет, она уже с Богом, как она все время... Вечером перед сном разговаривала со своим мужем, который, кстати, был просто пьяницей пропойцем. Она приходила и говорила: Ну, я верю, что он спасен, потому что по ее молитвам нельзя было не спастись. И приходила и говорила: Я уже не помню, как его звали, но я могу сказать так: там, например, Коленька. «Прости меня, если я тебя хоть чем-то обидела». И вы знаете, чем она, когда дети спрашивали, «Мам, ну как ты можешь?» Она говорила, «Ну вы знаете, дети, а вдруг я умру этой ночью? А вдруг он имеет обиду до меня какую-то? Я не хочу, чтобы он имел обиду». Понимаете, какая удивительная женщина. Это не значит, что надо потворствовать, но надо иметь всегда чистое сердце. И если Святой Дух обличает тебя хоть в чем-то, беги, и примирись». Беги и расскажи, скажи хорошее, благослови человека, попроси прощения, если ты виновен. Знаете, некоторые говорят, да я не виноват. Но в каждой ссоре виновны все равно оба. Даже если один зачинщик, а второй его подхватил, повысил голос, стал кричать, ну или еще сказал какие-то нехорошие слова, он уже виновен. Хотя первый зачинщик как бы виновен больше. Но... Каждый даст ответ за себя прежде всего. Опять я вспоминаю предыдущие уроки, где я конкретно говорила, апостол Петр шел рядом с Иисусом. Это Евангелие от Иоанна, 21 глава. И Иисус рассказал ему, какой смерти он умрет. Сзади шел ученик, которого любил Иисус. Ну, любил Иисус всех, но тому ученику казалось, что он любил его больше всех. И он сказал, а что будет с ним? На что ему ответ, от, Иисус ответил, «Ты иди за мной, что тебе до Него?» Вот это должен быть, наверное, основной принцип нашей жизни, чтобы мы, не оборачиваясь на других, не указывая пальцами, смотрели за собой, следили за собой и знали, с какими чувствами, в каком состоянии я ухожу с этого дня. Я вот теперь хочу, чтобы Господь обильно благословил вас и в следующем, и в новом дне, и во все дни вашей жизни, чтобы каждый день был пройден так, чтобы не зря и ты мог вечером сказать «Спасибо, Господи, все было правильно, и мне хорошо, и я спокойно ложусь и встаю». Да благословит вас Господь и пошлет вам мудрость, силу, радость. Будьте все со Святым Духом. Слава Господу! Аминь. До свидания.